Приветствую всех из Финляндии! Сегодня я хочу сделать видео ответ к вчерашнему видео. И поэтому по свежим следам скажем так, обязательно вступайте в группу в Телеграм, там все очень быстро. В принципе, любые вопросы быстро достаточно отвечаем. Группа живая, активная, очень интересно, никто не пожалеет. Вот. Значит, вопросы были в комментариях э такие, нужно ли смачивать, скажем так, э поверхности, прежде чем, ну, скажем, герметизировать, пену задувать. Здесь двуякое такое, можно смачивать, можно не смачивать. В нашем случае древесина здесь, древесина там, ну дерево и дерево. Плюс пыль у нас, ну по большому счету, вот здесь нет еще окна, но здесь будет стоять. 210 коробка, древесина Тут смачивать, ну, особо бессмысленно. Можно, конечно, можно ну, много всего там улучшить, да, но опять же помните, что разумная достаточность и там 80% того, что вы сделаете лучше, нужно будет... Оно улучшится на 20%, но потратите больше 80% своих трудозатрат и каких-то телодвижений. То есть от нас это не требует и, в принципе, как бы у меня все хорошо. Потом, если будет плохо, то продувка покажет это тоже немаловажно. Смотрите дальше по поводу пластика. Вот если с пластиком сравнивать, то пластик, он, понимаете, вот его есть смысл протереть, потому что он намагничивается и как раз таки к нему пыль прилипает. Вот там по-другому все работает. И опять же не забывайте, у нас не 60 миллиметров ширина коробочки, а 210. Поэтому здесь вообще как сомнений никаких нет. Это что касаемо вот самого по себе слоя, смотрите, дальше можно, опять же, если там аккуратно-аккуратно пенить и много-много времени потратить и выгнать, вот, чтобы было, был наплыв вот такой, да, который загерметизирован и все, вот он с пленочкой наружной, то вот здесь, наверное, проницаемость будет выше, ой, наоборот, лучше, устойчивость. А здесь придется обрезать, и все-таки будут уже открытые поры. Но в нашем случае у нас требования вот в нашей конторе, сделать по такому принципу. Пленку склеить с древесиной, и потом это все прожать пеной. Я пену покупаю принципиально эластичную. Кто-то писал там, что какая-то она не такая. Ну, здесь я же сказал, только если будет на прямых солнечных лучах летом то вот может там проблема быть. Я тоже долго не понимал, но потом вроде как подразобрался, почему. Так в основном, если только бывает еще проблема, когда узкий получается, ну там стойки, там чуть-чуть туда-сюда и не очень хорошо пистолет, когда не лезет, мне приходится либо трубку использовать на пистолет, либо струей выбивать. Тогда уже вот много вылезает. Я не могу контролировать нормально. Поэтому, если зазорчики есть, у нас они стандартно идут, стараются в идеале, должно быть 2,5 сантиметра. Но не всегда получается. Вот, что дальше сказать по поводу пароизоляционных мембран и так далее. Пароизоляция, ветрозащита и так далее. Это, ну опять же, вот разные есть конторы. Есть же, можно сделать автомобиль, там, скажем, премиум-класса, а есть обычный, то есть если контора начнет все-все-все вот по максимуму накручивать, то будут очень-очень, они и так очень дорогие эти дома, а будет еще дороже, но есть фирмы те, которые делают там вот премиум-класс, скажем, да, и тогда уже там будет 100% мембрана, та, которая двухсторонняя, она приклеивается на раму, потом запениваешь, и потом заклеиваешь уже с этой стороны, то есть пленку нужно перевести сюда, и заклеить. Можно сделать пароизоляционным скотчем, приклеить еще и так и сюда хотя бы. Это тоже ну, сюда на торец и сюда. Это как в нашем случае, если они торчат. Есть много разных вариаций. У нас не требуется, то есть, ну и можно как бы сделать это еще лучше. Вопрос только, мне за это никто не заплатит. И вот если для, для себя, то конечно я бы взял двухсторонний скотч, ну причем хорошие фирмы. У нас от компания Tescon, я бы выбрал бы такой скотч вот, поэтому да, в нашем случае от нас не требует ничего герметизировать дополнительно и так далее, но там я вам скажу это будет ну, тоже такая себе история я уже в одном где-то в телеграме <coughs> рассказывал э что есть пены те которые вообще практически не дают э расширения расход побольше, но вот в трех если вариантах как я пеню, то нужно скажем так, не допенить, и потом уже допенить вот та, которая вообще практически не расширяется, чтобы не вылезла. Если просто будете подрезать, то тогда вот ту гер герметичную эту ленту, которая приклеена, ее порезать нельзя. Это очень непросто, скажем, такой трудоемкий э вариант. У нас встречалось только на одном объекте. Э -э заказчики сами захотели, вот мы там сделаем. Ну, хорошо, ради бога, делайте сами. Они сами обклеивали. Я запенил центра, а они допенивали сами. Они, я не помню, с наружной стороны тоже приклеивали. Так у нас идет с наружной стороны просто деревянный откос. И все, по сути. Он закрывает от солнечных лучей. Ну, нормально. Можно герметика добавить. То есть улучшить всегда можно. Улучшить. Но нужно понимать просто, насколько это... Удлинит, скажем, работу и так далее и вопрос, если делать самому для себя И самому себе деньги ты не платишь И времени, если много есть свободного И понимаешь, что да, я лучше сделаю так То ради бога, этим заниматься можно Никто не скажет, что это будет хуже или плохо В нашем случае мы работаем за деньги А не за красивые глаза И поэтому мы в основном делаем ровно столько Сколько от нас требуется но просто максимально хорошо и все Хотя многие вот у нас монтажники они берут дешевую пену и делают дешевой пеной, а она хрупкая, она ломкая, ну, блин, вот этого точно делать не нужно. По поводу пистолетов там мне написали, вот нужно купить хилти и там пена другой фирмы там лучше. Я не знаю, я не пробовал той пеной работать Она может быть и хорошая Но я не думаю, что этот человек тоже, тоже пробовал работать этой пеной Ну, как бы такое себе По поводу пистолета Хилти Нафиг он мне нужен за такие деньги Я покупаю обычный, который первый там в магазине где-то бывает Мы его то наступим, сломаем То где-нибудь в машине что-то лежал Кончик согнули То постоянно ножичком я когда, если вот кто обратил внимание Я кончик об древесину э, обтираю Почему? Потому что ножом, когда начинаешь потом уже соскрябывать, то он как бы быстро-быстро уже начинает приходить негодность. И поэтому в любом случае, будь то хилти или не хилти, я не ставлю окна каждый день, это не моя профессиональная деятельность. И мне ну, как бы так особо не нужно. Поэтому мне хватает обычных простых пистолетов. Ну там не самые-самые дешевые, ну и какие-то дорогие тоже покупать не буду. Поэтому бывает так, что... Э один я вот где-то слезал, баллон э, наступил, где-то я показывал, либо в Телеграме, наверное, где-то показывал или в Инстаграм, не помню. Стоял пистолет, я со стремянки спускался вниз, не увидел, наступил, в общем, баллон взорвался, <laughs> ну, грубо говоря, стал выливаться, а у меня прочистки не было, ну и все, это уже с пистолетом в помойку полетит. То есть я же не поеду специально там за промывкой, еще что-нибудь. Есть вещи, которые реально профессиональные, они имеют смысл, оправдывают. А есть те вещи, которые бессмысленны. Вот некоторые вещи, я убедился, что лучше покупать <coughs> самые такие простые, дешевые. Ну, не самые-самые там дешевые, там самые плохие. А такие выкинешь, потеряешь, не жалко будет. Вот и все, грубо говоря. Поэтому я, что я всем ответил. Ссылочку я ставлю на Телеграм. В Телеграме я прикреплю, конечно, как новое видео. Так что вступайте обязательно и в Телеграм, и в Инстаграм. Ну и подписывайтесь на YouTube, конечно, не забывайте. Там, пишите комментарии. В Телеграме можете там дискуссию развернуть. Все, всем пока, до новых встреч.